Здравствуйте, дорогие ребятушки и подписчики. Все подписчики, которые хотят прилететь ко мне на Леону вторую, без предупреждения не надо лететь, я вас умоляю, пожалуйста. Вы просто можете испортить себе игру и мне игру можете испортить. Может быть вы видите на моих видео, что я спокойненько хожу по Зарычам, формлю спотики, меня никто не трогает. Это потому что я нахожусь в клане, где КЛ и совет клана адекватный. Они никому не грубят, никого в крысу не льют. Они ПВЕшники. Я зашел к ним в клан, чтобы меня тоже не лили. Я был под сейвом. Такое есть, то, что некоторые новые игроки заходят в игру. Они не понимают, что это социальная, коллективная игра, где общение очень много решает. Если ты не умеешь общаться, просто написать там... Я Анта, хочу вступить в ПВЕ, клан. Вот просто, что вы меня льете? Ну, не там. группа, ты что меня слил и начинаешь сразу грубить. Ты ну, не прав. Изначально, когда начинаешь писать что-то плохое. Итак, смотрите. Я поговорил с советом клана. Там у них есть там, маленькие кланы. Короче, есть 10 мест. Есть 10 мест. 10 мест. Игроки 65 уровня и выше... Если вы так уж хотите прилететь на Леону вторую, пишите не в Телеграме. Я хочу прилететь. Если я напишу прилетай, ты мне пишешь там уровень, свою профессию. И я тебе пишу прилетай, то прилетай. Тебя примут в клан, под сейф. Ты будешь фармить зарычи, будешь фармить споты. Ну, конечно, на условиях. Там есть правила отдельные. Это тебе все расскажут. Ты должен быть адекватным. Не писать всякую ересь. Мир, чат. Типа там. Мазай президент мира и все такое. Вот, ну, ты должен понимать это. Если тебя это устраивает, то... Пиши мне, может все поменяться, просто все. В один момент, просто исчезнуть глава. Просто прилететь какой-то сайт, который пвпшится с вот этим сайтом, который сейчас у нас на сервере. Они могут тут закуситься, те могут там не принимать пве кланы. Скажут, что это от вины того сайта. Короче, ну, Lineage 2 Mobile хороша тем, что она социальна, очень социальна. Если ты просто должен понимать <laughs> это, должен понимать, что как бы... Общение, культурное общение Тебя приведет к успеху В этой игре Не имение культурного общения Тебя приведет забить на игру Ну или ты будешь воевать в чате Как неадекваты 66 палаты Ну такое Если тебя все устраивает Перед тем как, если ты хочешь Уж так сильно прилететь Товарищ мой подписчик Напиши мне, напиши в телеграме Телеграммы есть В описаниях под видео там есть как оповещение контента, так и просто есть Телеграм общение. Вот там ты можешь найти меня. Или просто напиши, я хочу прилететь. Просто заходишь в Telegram и пишешь, я хочу прилететь. Я тебе сам напишу. Все. Потому что если вы захотите прилететь, там вы видели эти видео, там, где я хожу свободненько, все хорошо. Но там пару неадекватов у меня сливают, но это на каждом сервере, я думаю, есть. И вы прилетите, вас начнут сливать... Вы будете не понимать почему. Вам не будут давать качаться. Будут сливать на ВБ. Сливать на Зарычах. Сливать на ну, баспотах каких-то. Ребят, пожалуйста, поймите. Не надо так делать. Не надо просто прилетать. Потому что это не та игра, где все просто. Давайте. Если вы 65 левел. Постоянно. Ссылочку на телеграм-канал в описании под видео. Пишешь там. Я хочу прилететь. Я тебе пишу или ты мне пишешь. Пишешь про свою, там ты глад, хил, арба, орб, там кто ты. И ты должен быть выше 65 уровня. Все, это все. 10 человек, ребят, 10 человек. Я могу приютить 10 человек, если вы так хотите. Все, давайте, всем до новых встреч, не обижайтесь. Всем добра, всем хороших эмоций. Такое трудное время, давайте.